Всем привет, друзья! Как всегда, у микрофона Вадим Картавы. Вы на канале Картавы Игры на ПК. И сегодня мы с вами поиграем в новую, совершенно новую игру Rabbit Hall. Давайте посмотрим, что она из себя стоит и мы начнем конечно же с вами замечательно увлекательное приключение в этой игре да, а пока мы посмотрим а, про что эта игра я буду периодически комментировать потому что она полностью на английском языке это новый ужастик э, пробую различные игры нужно просмотры все просто. Вы ставите лайк, я продолжаю игру. Сегодня игра про какого-то зайца. Рэббит, что переводит зайц, Холл, я не знаю. Я сам совсем плохо говорю по-английски, поэтому я могу переводить как угодно и что угодно под свой лад. Если хотите посмотреть такое видео, оно будет где-то сверху у вас... Да, если также вам очень замечательно Зайдет это видео, напишите комментарий. Очень вас прошу, это помогает развитию моего канала. Welcome to Rabbit Hole. Это какая-то улица. Я вижу зомби тащится куда-то. Давайте скипать что ли, я не знаю долго. Он как Идет как скипнуть, скипнуть, скипнуть как хм, Произошла какая-то авария. Мы убили зомби. Нет, все ну, же посмотреть-то хочется, елки -покки. про что игра? Я сейчас скипну и потом не пойму ничего. Не пойму. Ни хера я не пойму. Лодинг. Так, и что у меня есть? У меня есть какой-то персонаж. Ага. Так, лица у него нету. Ну, давайте посмотрим, что он умеет, наш персонаж, и вообще что мы, что мы умеем в этой игре. Ходить мы умеем. Очень замечательно, у кого, кого мы там сбили. Так, а мы можем присесть? Присесть мы не можем. Так, что-то он мне говорит посмотреть. А как посмотреть? Окей. Я включил фонарь. Давай осмотрим его. Чувак, как ты там себя чувствуешь? Я не понимаю, как мне посмотреть на него. Ну ладно. Это мы с вами потом узнаем. Давайте смотреть, что дальше тут. Что тут у нас интересного? Какая-то улица с фонарями. Оу. Oh. Вот, наконец-таки он нам говорит, что нам делать. Shift это обижать. tap это что-то такое. Speak for around. Это что-то такое. Это какой-то вот. В общем, он не смотрит никуда. Close. Закрыть, значит закрываю и иду куда куда я иду я иду налево сначала посмотреть что там и как Уличка прекрасная уличка, дома деревья цветочки цветочки прям пахнут новой игрой совершенно абсолютно новый как взаимодействие все я возвращаюсь я понял понял как взаимодействовать это кнопочка е я могу взаимодействовать это отлично давайте посмотрим Быстренько пробежимся к зомби. Я что-то же не взял у него. Так, давай поближе. Know, Я There's не понял, что не это. Но это произошло на Рождество 2022 года. Цветочки, цветочки. Здесь трейлер стоит. Такой замечательный трейлер. Я хотел посмотреть, как ты выглядишь, чувак. Очень страшный чувак. Дай, дай, дай посмотрим, как ты выглядишь нормально нормально для безумно дешевой игры очень нормально таки он выглядит ребята. я еще раз повторяю то что у меня контент бюджетный, у меня не трипл а игры я не могу их себе позволить вот если вы подпишетесь, поддержите мой канал конечно же вы поможете мне как-то поддержать меня чтобы я брал с этих своих видео какую-то копеечку, чтобы дальше продолжать свою деятельность на ютубе. Вот я что-то вижу еще на столе там. Стоит замечательное что-то интересное такое, вкусное. Я пошел смотреть. Надеюсь, что я найду какое-нибудь оружие. О, о, это нож. Нож, ребята. Отлично. А как мне взять нож? Отлично, я понял. Uh, инвентарь. Так, ну мы же взяли инвентарь, так, аптечек 0. Ладно, все это фигня. Разберемся потом. Когда-нибудь, в этой жизни. В этой жизни когда-нибудь мы разберемся. Ну а как. Вау! Вау. Что-то нам нужно будет нажимать буковкой Е. А, мы должны убивать зомбаков. Окей. Где зомбаки? Рассказывайте мне в комментариях, как ваши дела, как ваш здоровье. Давно мы с вами не общались, я вот буквально уже неделю там назад выпустил видео, ни одного комментария. Даже нап не написали то, что ты козёл. Не вовремя. Два раза обещал видео, а выходит одно, ребят, честно, я парюсь очень сильно, бывает то, что не успеваю со вторым видео. Но сегодня вот у меня получилось как-то... Пишусь, пишусь, вот быстренько сейчас запишусь и сразу же буду выкладывать это видео, потому что вот как бы даже особо мон на монтаж, ребят, времени нет, вот такие дела. Я говорил уже, если кто не видел видео, я тоже сделаю подсказочку, почему, что, как происходит у нас, э, вот, давайте побыстрее это все делать, потому что время у нас мало. Вот я не хочу затягивать э, прохождение по этой игре. Let's play, так можно сказать, да? Мы, мы-то let's players, player. Let's player. Uh -huh. Я Здесь вижу какую-то полицейскую тачку. Давай осмотрим ее. Может, мы, мы что-нибудь найдем? Нет, ничего нету здесь, к сожалению. Воу, я уже вижу его. Я уже вижу. Я пошел к нему. Я пошел к нему. Сейчас, сейчас, подождите. Так, э -э давай посмотрим, что здесь есть. Может, мы найдем какое-нибудь еще оружие, кроме ножа. Да я ножа-то не видел, так. Давайте пробовать. Мне нужно посмотреть, как работает нож, работает ли он вообще. Давайте пробежим сначала вперед. Я видел там зомби. Так, мы никуда не можем зайти, пройти, никуда прыгать мы можем. Прыгать мы тоже не можем. В общем, как всегда. Э -э -э попробуем оба... о-о-о, как раз я ждал этого так и чё ты? и чё ты стоишь, козёл? должен драться, елки палки почему мы стоим? мы же взяли оружие какое-то там мы же брали нож я ли... лично его брал где мой нож? отдайте мне мой нож почему, почему нет ножа? Они меня жрают! Нет, так нечестно, ребят. ребята. Ладно, окей. Разобраться бы в кнопках. Ну, вроде бы, мы все понятно было, но... Почему-то непонятно, как работает нож. Усит. Усит, усит. Усит инкомент и стилл скилл. Так, вот здесь... Блин, я не могу никак, ничего... Так... Документы никаких карт мы нашли. Только единственное то, что мы нашли, это карта и все. Так, ладно, побежали дальше. Может быть, мы еще что-нибудь найдем. Кроме этого невидимого, невидимого мама, мама, мама, ножа. Мне страшно очень, елки палки. Так, вроде бы невидимого ножа. Они до сих пор бегут за мной, елки палки. Он увидел меня и бежит за мной. Давай попробуем. Попробуем сюда забежать. Вс. как же так? Я же брал нож, лки-палки, где он? Где мой мой нож? Может быть мы. Ага. Shake to right. shift это бег take а им ну понятно где драться а им а. Да. то мы еще буковкой c делаем ладно это я разберусь давай еще раз попробуем, попробуем взять нож который здесь находится Почему, почему нажата то нету? Почему я его не выбрать не могу? Вот самый такой вопрос. Вот он же нож. Я его беру. Кнайф, да. А где он? Тап, окей, тап. И где а -а -а. мой кнайф? Где мой кнайф? Я не пойму. Вот, я думаю, что слот пустой. Это означает что у меня ничего нету но я взял нож где он я взял нож я понял то что буковка е нужно убивать но где нож то елки-палки у нее нет ножа да да хорошая игра за за 150 рублей елки-палки отлично просто отлично Она мне уже вынесла мозги так если что возврат. мне не понравилось и все ну да. Вот. Мы можем вернуть ее. Так, вот здесь еще есть, ребята. Это карта. Карту вот показывает, а почему нож ты не показывает, Я не пойму. Может, надо еще что-то собрать для ножа, а? Что еще собрать-то для ножа. Я вроде бы взял кнав. А вот в инвентаре его почему-то, елки-палки, как его использовать не показано. Здесь тап, тап, тап, тап, close, тап. Вообще я бы еще раз посмотрел настройки, потому что... Да-ха-ха, меню только. Мы можем вернуться в меню и все. Отличная игра. Замечательная. Просто суперская. Ладно, давайте искать что-нибудь. Почему я не могу? Вот он должен драться, по сути. Все это присесть. Shift это бежать. Это понял Е. Yeah. Как мне достать мой нож, который я взял? Замечательная игра. Прям на логику давит. Волна. Ой. Ладно. Я не буду ругать разработчиков. Ну, почему вы сделали так все сложно-то, а? Если я взял нож, он должен появиться у меня в инвентаре. Должен появиться сразу в слотах. Ну, почему же так? Хорошо, вы говорите, что он якобы умеет а, драться... Драться руками, что ли? Да Почему он этого не делает? Вот я жму и скилл, и на мышь жму. Куда-нибудь, может, в другое место нужно нажать. Я не знаю. О, он еще и прыгает, ребята. To to right. <laughs> а этого не написано было. Так. Я уже все кнопки прожал. Карта наша. Я даже не знаю, как это видео назвать Провал года. Ну, в общем, them последнее them время у меня очень провальные проекты. По 17, по 16, по 16 просмотров. Вот все. Это очень мало, конечно же. Я не знаю, что мне менять, я уже столько вариантов перепробовал а, из видео и как бы мне не устраивает то что я хочу понимаете? вот <связываю> не устраивает то что я хочу набрать как можно миллион на аудиторию подписчиков уже полтора года прошло с того момента как мы Начали работу это со вторым каналом, так как у меня второй канал. С первым мы еще работали где-то около... Не, если я сейчас умру, я ее верну, честно. Дальше зря... Зря потратил время. Зря потратил свое и... И ваши елки-палки время здесь какие-то елки-палки, а, может мне стоит побегать немножко? А здесь здесь еще какой кофе чай? Здесь э, какая-то в, в, в этом есть? Я могу сюда забраться? Да, я могу сюда забраться отлично. What the fuck is this shit? Так, я Ой, черт, портери! Как отсюда выбраться? Меня убил мясник. Да, ребят, к сожалению. Скорее всего, как всегда, обзор, обзор, да, потому что, ну, елки-палки, здесь э, все понятно, да, ну, у нас... Мы берем оружие, вот, я беру оружие, до да, которое вот здесь находится, и почему-то у меня его нету. А, в инвентаре. Почему разработчики этого не написали? Как бы. Почему? Вот бывает, вот знаешь, отдашь а, 150 рублей за игру, как бы, ну, приятно мне нее поиграть в то же самое Dead Park 2, да, был у нас очень даже такая увлекательная игрушка у меня просмотр по ней очень где нож уже ножа нет ребят кто-то его уже забрал потому что я не знаю даже почему он меня так сетапит где нож то я хотел показать нож в этой... hemen, вот и уже ну хотя что я буду показывать вы и так видели что я жало очень множество кнопок и все, все никак. Е не работает, прикинь, я вот сейчас стою и Е не работает, я жму Е, нет, все, это трындец, это полный провал, я, я, я даже не знаю, я зря потратил время свое и ваше, даже не знаю как как отмазаться-то. Да ну ладно у меня такое видео было подобно тому видео причем у него неплохие просмотры на нем вот тоже 700 обзор по-моему какой-то игрушки был вот не помню какое именно но было такое то что вот игра прям совсем убитая была и Окей, я... Мне не понравилась игра. Вообще никак. Давайте я быстренько еще раз умру, и мы с вами попрощаемся. А пока вы можете попить чай, кофе там, я не знаю. Что ты говоришь? Я говорю, да, то, что бывают игры, которые вроде бы... Недорого стоит, но проработка у них очень замечательная, да? Сейчас я быстренько, быстренько, быстренько. Быстренько отдамся им. Вот он вот нажми Е. Вот он должен драться с помощью рук. Но почему-то с помощью рук он никак не, не дерется, в общем. О. Рэббит Холл, ты меня очень разочаровал сегодня, потому что, ну, как бы, по... Мы можем здесь даже Рашин выбрать, да, русский? Управление. Давай еще раз, окей, я, я зайду... Еще раз. Чтобы уже... Давай, пропустим, чтобы понимать, что что происходит. Я думал, что она вообще не русскирована, но ну, ладно, я лоханулся и что. Я признаю это, но вот я ради того, чтобы убедиться, что игра говно. Ну, как бы, зашел. что это за хрень такая. Но это точно не человек. Он, блять, воняет так, будто умер еще на прошлое разжищение. Блять, а озвучка-то крутая, слушай. Озвучка.. Движение игрока, взаимодействие, красный инвентарь, прицелиться, стрельба. Окей, okay. а дальше что? Uh, как? Uh, то, что мне нужно делать в этой игре? Окей, okay, я взял нож, но почему-то у меня ножа нету. Как мне выжить в этой игре? Uh, сейчас мы посмотрим. Вот он нож, он появился у нас. Армейский нож, да. Я его взял. Я жму тап. Армейский нож используйте, чтобы... Ааа, ск... это мне нужно еще скрытоубийство делать. Ёлы-пало, я не знала. А как же скрытоубийство делать, когда... Подкрасться. Ёлы-пало, я лошар, ребят. Я даже стелс не знаю, честно. Ну как так? Ну, блин, я встречаю зомби, только... Ну ладно, будем, будем красться. ёлы палы. Я, кажется, еще вообще не умею играть. Да? Куда я бегу? Я бегу туда или не туда? Нет, не туда все, игра закончилась. Вот. Welcome to Rabbit Hall. Вот. Еще раз мы посмотрели эту за запись. И куда-то вот нам в ту сторону, по-моему. В ту сторону, да. в эту сторону по стелсу, да, по стелсу, ну тогда вот так нужно будет краситься я так понял, тогда они меня... они меня не почувствуют, а то я тут бегаю, как, не знаю, Сайгак, и они меня чувствуют, и я их... вот, первая моя жертва, которая будет вот здесь, я потихонечку так... Над... нужно найти Эми и Аманду Нужно увезти их отсюда. Кто такая Эми, кто такая Аманда? Я не хочу разбираться, но... Довольно-таки озвучка мне понравилась русская, чем это английская непонятная. Б-б-б-б-б... Б-б-б-б... Ну, и где ты? Эй, алло, зайцы мои. Почему ты не можешь прыгать, блядь, через забор? Ты же человек, блядь. Человек умеет прыгать через забор, елки-палки. Почему нету небольшого хотя бы? Стелс. Я теперь буду бегать вот именно в таком виде. Потому что, ну, по-другому никак. Зомбаки кругом. Так, налево пойдешь, пизды получишь, направо пойдешь, тоже пизды получишь, окей. Пойдешь налево, давайте аккуратно, вот здесь вот так по стелсу, по стелсу, я вот так пойду. Вот так, вот так сделаю. Меня не видит. Меня зомби не видит. И как мне вот использовать... Как мне использовать этот армейский нож? елки палки разработчики! А если зомби меня увидели, как мне использовать нож? По-моему, зомби меня используют по всей программе. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот здесь... Вот здесь храм святого господа. Это что за нахер? Да, что вот найти, я здесь буду в безопасности. Код. Придется найти способ убрать их, чтобы попасть на маматы. Все, ребят. На этом все. Всем спасибо. У был, как всегда, Вадим Картавы. Я ничего не предусматривал, я ничего не знал. Это вот буквально как горячий пирожок. Только что купил, только что продал. Всем спасибо.